Guns Spars 2 стала продолжением знаменитой игры Guns N' Spars, которая в свое время пользовалась успехом. Тема Дикого Запада и Ковбоев и соответствующая атрибутика многим понравилась. Теперь разработчик CX-25 выпустил продолжение, и новая игра для телефона с открытым миром, судя по всему, стала очередным хитом. Тем более, что графика здесь по сравнению с первой частью заметно улучшилась. О ее популярности говорит и тот факт, что после ее выхода в интернет выложили какое-то невероятное количество модов, когда вы вводите название игры. Итак, о чем эта игра и что вас в ней ждет? Как мы уже отметили, действие разворачивается на Диком Западе. На поселение то и дело нападают, и оружие давно стало обычным делом. Главное действующее лицо, парень по имени Джек Лейн. Он приезжает в город, чтобы начать жизнь с чистого листа на новом месте. Он хочет жить лучше, но почти ничего не умеет. Только заниматься расследованием преступлений и ловить преступников. Точнее, не только ловить, в этом мире их приходится и убивать. Этим Джек и начинает заниматься на новом месте. Не забывайте уровень преступности здесь очень высокий. Потому новоприбывшие, обладающий единственным умением и никак не ожидающие, что оно окажется востребованным, вдруг получает очень много работы. Он начинает выслеживать бандитов, надеясь, что когда-нибудь превратит этот опасный город в спокойное место. Кроме этой благородной цели он преследует и другую. За уничтожение преступников дается денежное вознаграждение, и Джек собирается заработать таким образом достаточное количество денег, чтобы жить так, как он хочет. Именно с этим и связано большинство миссий в игре вам нужно будет управлять действиями джека ловить преступников вместе с ним используя окран лосо или огнестрельное оружие в общем экшена будет предостаточно но если вы хотите заработать и другим способом или просто ускорить процесс есть и такая возможность в игре часто приводятся скачки и там у вас появится шанс выиграть крупные суммы и я сейчас не о том что вам придется ставить на какую-то лошадь вы будете участвовать в самих скачках и даже это не единственное на чем можно заработать есть довольно интересный результаты Решение. Там можно даже открыть свой маленький бизнес, например, доставлять какие-нибудь товары или разводить животных. Все это не помешает вам выполнять миссии, а вот доход может принести ощутимый у игры несколько преимуществ. Во-первых, это открытый мир на Android. Вы можете долго играть на телефоне, перебирая возможные сценарии и прохождение миссий. Недавно я как-то обозревал другую игру для андроида. Правда, там и сюжет был другим, и в числе самых серьезных ее недостатков назвал линейность. Здесь совсем все иначе. Миссий будет великое множество. Есть несколько вариантов прохождения для каждой. Возможно, для тех, кто привык к сюжетам попроще, это будет сложновато. Но большинство игроков больше ценят именно открытый мир. Что это будут за миссией. В городе, в котором пребывает Джек, находится множество преступников, и среди них есть 33 наиболее разыскиваемых. Вам предстоит помочь найти их всех. А вот уничтожить или оставить живых – выбор уже за вами. Во-вторых, очень хорошая графика, четкая детализация. С реальностью, конечно, это имеет мало общего, но все-таки художники и дизайнеры явно постарались. В-третьих, есть большой выбор скинов. У каждого игрока Джек будет выглядеть по-своему. То же самое касается и лошади. Ее вид тоже можно выбрать. Но это касается не вида самого персонажа и животного, а одежды и других вещей. Еще проще, просто поменять скин. В-четвертых, это игра на телефон без интернета. В нее можно играть офлайн. И сейчас это большая редкость. Большинство раз Разработчиков больше стал ориентироваться на онлайн-формат, даже в играх для телефонов. Да, это весело, интересно, можно играть в команде и так далее. Но все равно у нас не всегда есть интернет, когда хочется во что-нибудь поиграть. Эта игра станет хорошим выбором, когда подключиться по каким-то причинам к интернету не получается, тем более, что и задач там достаточно, так что заскучать вам в любом случае не дадут. А еще это подходящая игра для геймпада. Она поддерживает и это устройство. И просто телефоны без него. На геймпаде функционал будет больше, проходить ее. Удобнее, но вы можете обойтись и без него, если вам больше нравится так. Теперь о том, кому может понравиться эта игра. Прежде всего, это очевидно тем, кому зашла и первая часть. Разумеется, у второй есть заметные отличия, но все-таки она продолжение первой, и схожесть у нее куда больше. Еще, думаю, ее оценят по достоинству поклонники атмосферы Дикого Запада. Это вечно любителя, и все же некоторые пользователи полюбили первую часть именно за это. И опять же, она может понравиться в целом тем, кто любит играть в Афгани, проходить миссии самостоятельно. любителям каких-то старых игр, которые были доступны только в таких версиях. И в заключении немного о настройках. Минимальная оперативная память, которая здесь требуется – 2 гигабайта. Есть два варианта прохождения игры – просто на телефоне или с подключением геймпада. Ну а теперь немного о том, что не понравилось. Понятно, что многим попалась сырая, первоначальная версия, и с тех пор уже было несколько обновлений. Но в каких-то из этих первых версий было не все в порядке с механикой использования оружия. Это иногда мешало проходить миссии и охотиться за преступниками. Касается как лосо, так и пистолетов. В более новых версиях этот баг исправлен. К тому же наверняка еще будут появляться обновления. Некоторым кажется, что здесь отсутствует сюжет как таковой. Персонаж просто путешествует по карте и выполняет задания. Возможно, это можно воспринять и так. Мне показалось, что история Джека уже тянет на сюжет. Признавайтесь, кто уже успел пройти эту игру? Делитесь своими впечатлениями, что в ней больше всего запомнилось, на что обратили внимание, как вам сюжет, графика, миссия и геймплей».